Привет! В этом видео разберем технологию создания пассивного дохода, что это такое, чем он отличается от дохода на основной деятельности, расскажу, какие активы можно покупать для того, чтобы они создавали пассивный доход, а не создавали вам проблемы. Первое, с чем хотелось бы разобраться, да, меня зовут Андрей Меркулов, это проект «Территория инвестирования», это видео мы пишем специально для резидентов клуба инвесторов, если оно попало к вам, круто, вы тоже разберетесь в этом чуть подробнее. Итак, что такое пассивный доход? Пассивный доход это доход регулярный, который не требует вашего личного участия. То есть здесь надо совершенно точно понимать, сколько времени вы тратите на управление активов. Большинство активов все равно будут требовать ваше внимание, но чем меньше это время, например, раз в месяц перетрекивать портфель с акциями, либо портфель из топ-25 криптовалюты, вы тратите на это там от 4 до 6 часов, да, например с другой стороны, если вы сдаете автомобиль в аренду, он будет требовать от, от вас гораздо большего личного участия. И всегда надо понимать, что между инвестированием и активным доходом всегда есть очень тонкая игра, потому что когда вы слышите о том, что кто-то делает тысячу процентов на инвестиции, верьте ему, потому что скорее всего это бизнес. То есть он делает какие-то спекуляции, да, они могут давать какой-то денежный доход. скорее всего он использует кредитное плечо, это все возможно. Но сегодняшнее видео оно как раз про то. Какой доход, как создать доход, который будет работать, пока вы будете отдыхать. То есть это как раз реализация тому самого принципа, когда деньги работают за вас, а не вы работаете за деньги. Да, и в этом есть ключевая разница по сравнению с тем же активным доходом. Давай подумаем, почему это важно. Почему важно, чтобы деньги работали на себя, а не было наоборот? На самом деле, ответ кроется всего в двух вопросах. Первый вопрос. И ты должен сам для себя выбрать, какой вопрос ты будешь решать. Первое – это как создать пассивный доход с нулевым временем сегодня, то есть потратив время на то, чтобы в этом разобраться, получить знания, получить опыт, встать со стула, начать совершать какие-то действия, возможно, обратиться к брокеру за получением одобрения на ипотеку, на доходную квартиру, либо пойти купить доходный гараж и начать его сдавать. Это все стратегия, но самое главное – это твой и способность начать решать этот вопрос и не откладывать его на потом. Потому что если этим вопросом не заниматься, потом обязательно станет вопрос, как выжить на пенсии, что продать, чтобы заработать. Он станет, если ничего не менять. И прямо сейчас нужно просто для себя подумать какой вопрос интереснее решать, какой вопрос решать веселее, полезнее и так далее. Потому что, когда я у себя в голове просто прокручиваю вперед и понимаю, что если я ничего не изменю, то, скорее всего, будет как у там, 40% россиян, которые живут на уровне выживания, на уровне того, что им не хватает тех денег, на то, чтобы обеспечивать свою семью. Причем самое неприятное то, что когда происходит форт-мажор, а для примера в России форс мажоры происходят каждые 5-6 лет глобально, плюс еще есть в семьях локальные кризисы, болезни-болезни, с работы, другие неприятные обстоятельства, которые могут требовать значительного количества денег. И в этот момент человек наиболее не защищен от того, чтобы ну, просто не может работать. Вот представь себе ситуацию, когда ты просто физически не можешь работать. Это самое стрёмное. Да? И когда ты не хочешь работать, когда ты хочешь поехать отдохнуть, там поучиться на каком-то музыкальном инструменте, либо просто уехать в кругосветку на один год и самое приятное с пассивным доходом, что когда ты вернешься, он все равно будет приходить. И все это время он будет обслуживать тебя. Это как раз та самая история, когда деньги работают на тебя и приносят еще больше денег, либо, народ, когда ты работаешь на деньги, здесь самое узкое звено – это ты. то есть Когда ты перестаешь это делать, либо не можешь, денежный поток полностью пропадает и здесь начинаются самые большие проблемы. Как раз, если тебе эта история знакома, если у тебя были какие-то такие примеры лично у тебя в прошлом либо у твоих знакомых, поделись об этом в комментариях к этому видео. Это будет реально полезно. посмотреть, что пишут другие люди, потому что, на самом деле, если ты начнешь задумываться с в которых требуется пассивный доход, их очень много, они реально возникают на каждом шагу и здесь необходимо быть готовым. Поэтому я лично для себя выбрал именно создание пассивного дохода сегодня, то есть того дохода, который будет требовать ноль моего времени и, казалось бы, все просто тут, на самом деле, бери просто и покупай активы. Да? То есть ничего не сложного в том, чтобы пойти, купить доходную квартиру, получить одобрение по ипотеке, распилить ее на две студии, сделать инвесторский ремонт и передать его управление. Ну, за исключением того, что тебе придется потратить там некоторое количество времени, там до двух месяцев, для того, чтобы реализовать этот проект. Первый, да, второй будет быстрее, третий еще быстрее, получше нужные связи. В клубе инвесторов у нас это будет еще быстрее, потому что все эти связи уже есть, есть наработки, есть просчитанные сметы, есть просчитанные комплектации для квартир. То есть, ну, по факту, многие упираются в то, что для начала нужны какие-то деньги. Да, то есть почему, например... Да, кстати, несколько моментов вообще, что такое пассивный доход и какие активы стоит покупать. Да, Первое, это я для себя рассматриваю большой пласт активов, это доходная недвижимость. То есть, в первую очередь, это жилая недвижимость, это квартиры, доходные дома, отели. А вторая история, это доходная коммерция, это то, что сдается бизнесу. Это первые этажи, торговые площади, там различные мини-офисы, каворкинги и так далее. То есть, эти стратегии отдельно, если будет интересна какая-то тема, пиши в комментариях, как же будем эту тему разбирать. Также есть отдельный пласт, это запифы и рейты, e это... Запив это в России, рейд это в Европе. То есть это фонды, которые объединяют пулы больших объектов недвижимости, например, владеют доходным каким-то торговым центром, сдают его в аренду, а тебе выделяют долю. То есть ты можешь в него войти и в какое-то время там открывается возможность выхода. То есть это некие пулы недвижимости, которые также будут работать работают по похожему принципу и в принципе доходность там будет выше депозитной. Да? Но нужно понимать, что ты получаешь определенные риски в подарок к этой доходности. Следующее – это доли в чужих бизнесах, акциях и так далее. То есть, когда ты владеешь долей в бизнесе миноритарной, то есть, ты не принимаешь участие в активном управлении, но ты можешь принимать какие-то решения, участвовать в стратегии, либо ты акционер, либо крупный, либо совсем маленький, и эта компания, она выплачивает дивиденды на акции. То есть, эта история, она также может быть, может генерировать пассивный доход, и в целом не вижу причины, почему бы этим тоже не заниматься. То есть, здесь вопрос именно специализации. Следующее – это инвестиционный пул активов вместе с управляющей компанией. Когда организуется компания, управляющая, которая занимается каким-то типом активов. Например, у нас есть компания, которая занимается управлением доходными автомобилями. Да, то есть инвестор приобретает автомобиль за свои средства, либо за кредитные, передает его управляющую компанию, сдает, управляющая компания сдает и берет свой процент за управление, инвестор получает пассивный доход. Также есть компания, которая занимается управлением доходными сайтами. То же самое компания подбирает актив под инвестора и принимает его в управление. И как раз инвестиция в такие полы, это тоже может быть определенным пассивным доходом на каком-то италии да, В зависимости от вашего возраста, вам необходимо пересматривать стратегию, если вы совсем молодой, то необходимо смотреть более агрессивные активы с большей доходностью, если уже более старшего возраста, необходимо наоборот снижать уровень риска и максимально смотреть на то, чтобы не терять деньги, да, то, чтобы основное тело вашего капитала не терять ни при каких условиях, это критически важно. Поэтому мы, я дальше расскажу технологию, мы делим это на несколько этапов, но в целом сейчас закончим с активами и пойдем. Следующее это дивидендные акции, облигации. Здесь, в принципе, все просто. Ты покупаешь либо долю в каких-то компаниях, да, которая может выплачивать дивиденды, но это не точно, да? потому что ну, сейчас в мире очень мало выплачивают дивиденды. Это есть отдельная причина. Если эта тема интересна, напиши также в комментах, запишем, расскажу, почему это в принципе неплохо и почему это также можно приравнивать к пассивному доходу и почему компании все больше отказываются в пользу капитализации идут в сторону, в сторону капитализации, чем, например, рассматривают именно дивидендную историю. И следующая история это облигации. Это фактически когда ты даешь займы какой-то компании. Причем облигации есть это в принципе инвестиции в займы, да, то есть это могут быть долговые бумаги, да, это могут быть э, такие как облигации, это могут быть, например, займы через различные сервисы, когда ты можешь давать либо бизнесу, либо частным лицам. То есть это вся история, она связана с тем, что кто-то тебя берет в долг под фиксированный процент и обещает отдать, да? Соответственно, здесь тоже своя история. Хорошо. Почему же, если это все так просто, бери, покупай активы, не всегда это получается? Ключевая проблема, что у подавляющего большинства людей один источник активного дохода. То есть это, возможно, основная деятельность, работа, либо один бизнес, в котором собственник чаще всего занят сам, и на инвестиции просто нет денег. Ну, либо нет времени этим заниматься, потому что это тоже одна из ключевых проблем. Если прямо сейчас вот ты смотришь это видео, ты понимаешь, что у тебя нет времени этим заниматься, скорее всего, ты просто пашешь на свой активный доход для того, чтобы обслуживать большое количество обязательств, и... Проблема здесь в том, что этот путь он не приведет тебя к результату. Да? То есть вопрос, как долго ты сможешь работать в таком режиме, когда тебе нужно работать за деньги, генерировать еще больше денег. Если у тебя вот эта конечная точка, когда ты скажешь, что вот теперь я могу точно больше не работать за деньги, потому что мой пассивный доход гораздо больше, чем те мои расходы, которые я совершаю ежемесячно. И большинство, большая часть денег практически все тратятся на обслуживание долгов и текущие расходы. То есть заплатили ипотеку, заплатили кредит за тачку, за дом, съездили в путешествие, в лучшем случае отложили какую-то сумму на черный день. Это уже неплохо. Это первый шаг технологии создания капитала в клубе инвесторов. Да, о ней сейчас поговорим. Значит, что нужно делать? Первое. Ну, давайте теперь о решении: мы поговорили о том, что. Если ты не будешь этим заниматься, скорее всего, все будет печально, потому что когда ты стоишь во главе системы, которая генерирует деньги, скорее всего, рано или поздно тебе это либо надоест, либо ты не сможешь этим заниматься, то есть ты не сможешь менять свое собственное время на деньги. И здесь нужно это совершенно точно понимать, что это вопрос всего лишь времени, когда ты перестанешь это делать. И отсюда ключевой вывод, что ты не можешь просто не заниматься инвестированием. То есть ты не можешь не создавать активы, ты будешь совершать ошибки. Это опасная дорога, на ней полно людей, которые могут привести тебя к банкротству, да? которые будут продавать тебе какие-то буллшит под видом нормальных активов и так далее. То есть людей готовы взять твоих деньги очень много. И самое плохое, если у тебя есть 1 миллион рублей, самое, что точно не стоит делать, это рассказывать всем о том, что куда мне вложить, если ты это не знаешь. Да? Поэтому всегда путь начинается именно с того, что нужно начать изучать информацию, нужно начать обучаться и тогда ты слишком сильно снизишь… Риски, сильно снизишь риск того, что у тебя что-то не получится. Итак, как найти деньги на инвестиции? Первое, ну опять же, если тебе будут интересны какие-то моменты, да, напиши в комментариях, будем подробно эту тему тоже разбирать. Первое – это увеличить основной доход от активной деятельности. Это на самом деле делается несложно. То есть есть алгоритм, который позволяет тебе вырасти в зарплате, либо увеличить доход твоего бизнеса. То есть есть специальные технологии. Следующая история – это когда ты увеличиваешь количество источников дохода. То есть ты понимаешь, я меняю вот это количество времени в своем бизнесе или на работе. да? Но этом мне никто не мешает сделать это еще дополнительно там, на фрилансе, либо продать свой консалтинг, либо заняться инвестиционной деятельностью активной, например, риэлторство, спекуляции с активами, я это тоже тему чуть попозже разберу. Соответственно, увеличиваем количество денег, которые к нам приходит. Второе – это мы сокращаем пассивы. То есть, все то, что жрет наши деньги, и когда ты посмотришь на свой баланс пассивов, ты увидишь, что в принципе, там есть что оптимизировать, при этом ты не потеряешь в качестве жизни. Коммуналка, какая-то квартира, которая не сдается, там какой-то непонятный кредит по 30% процентов годовых небольшой, который там отбирают у тебя там, 5 тысяч в месяц. То есть, все вот эти истории, когда ты начинаешь их реструктуризировать, обычно находятся те самые 10% процентов и более, которые можно совершенно спокойно безболезненно отправлять на инвестиции. Но при этом нужно четко понимать, от чего зависит скорость создания этого пассивного дохода. Мы, если опять же эта тема будет интересна, тоже можем отдельно поговорить. Там есть три ключевых фактора, как сделать это быстрее. Соответственно, нашли деньги на инвестиции, выделили 10%. Ключевое правило – сначала заплати себе. Значит, в идеале, если ты можешь это автоматизировать. То есть, если это бизнес, я пошел каким путем, я выделил бюджетирование, у меня внедрено бюджетирование в бизнесе, я выделил отдельную статью расходов, которая занимается инвестированием. То есть прямо отдельная сумма откладывается и перечисляется на специальный счет, который является уже инвестиционным. То есть и эти деньги там копятся, и когда приходит время, определенный момент я захожу и уже эти деньги распределяю. Но эта сумма, она не тратится оттуда на ежедневные нужды, и она там складывается. Соответственно, если к тебе приходят деньги на карту или еще как-то лучше завести отдельную карту, на которую будут эти деньги перекидываться и там накапливаться. То есть это как ипотека, которая или как кредит, который списывается автоматически. Если тебе это настроишь, у тебя будет гораздо больше вариантов и возможностей для того, чтобы инвестировать. Потому что самая большая проблема, что вот деньги пришли, ты забыл это сделать и потом они закончились. Ну, такое есть свойство. Следующее. Когда есть настроена система инвестирования, всего три шага формула формулы. Мы их сейчас частично разберем. Опять же, если, еще раз как мы договариваемся, если Какая-то тема интересна, пиши, и будем также разбирать. Соответственно, подушка безопасности в трех валютах. Просто скажу, что она должна быть в трех валютах. Это рубли, доллары и евро. Каждый для себя решает сам как хранить в депозите, в ячейке, дома под подушкой и так далее. Мы можем дать только определенные рекомендации, как это делается. Соответственно, второе ⁇ это инвестирование в мультипликаторы капитала, то есть то, что увеличивает твои деньги. У тебя было 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей, ты инвестировал в мультипликатор, стало там 300 тысяч рублей. То есть задача именно спекулировать с активами для того чтобы эти деньги увеличить здесь самое сложное это не терять потому что у мультипликаторов есть такое свойство если они качают хорошо вверх если они увеличивают доход они также хорошо могут качать вниз то есть если ты инвестировал в актив который потом упал то это фактически была ставка которая сгорела да, и здесь Всегда есть хорошее объяснение, то что когда у тебя все время есть деньги на инвестиции приходят, ты можешь делать просто много попыток. из каждой новой попыткой у тебя будет получаться все лучше, лучше, и лучше. Ты начнешь специализироваться на каких-то активах. Я знаю людей, которые участвуют в EO, криптовалютных биржах. Людей, которые занимаются трейдингом. Те, кто занимаются криптотрейдингом. Есть ребята, которые занимаются спекуляциями с землей. или или перепродают. Есть ребята которые занимаются перепродажей недвижки. И это вся история на то, чтобы зарабатывать дополнительно больше. То есть они начинают специализироваться в тех активах, которые они потом впоследствии будут инвестировать. И за счет того, что они получают этот хороший опыт, впоследствии у них также и пассивный доход будет достаточно большой. И на третьем этапе это покупка активов, генерирующих пассивный доход. Почему нужен вот этот второй этап? В заключение хотелось бы сказать, почему мы добавляем вот эту прокладку в виде мультипликатора? Потому что если ты покупаешь активы напрямую, да, вот ты купил дом, распилил его на квартире, Начинаешь давать на студии, да, условно, мы не будем сейчас э, подробно разбирать схему доходного дома. Я отдельно потом лучше покажу несколько кейсов, как это делать. У нас на канале их очень много, можно тоже посмотреть. Почему вот эта прокладка, зачем она нужна? Потому что, если ты будешь покупать, ты купил один актив, э, вложил достаточно сумму день и проходит значительное время, прежде чем ты сможешь сделать второй актив. Потому что. Это требует расходов, это требует времени, и вот этот цикл, когда ты снова можешь повторить этот процесс, он достаточно длительный, поэтому для... часто может просто жизни не хватить для того, чтобы создать там пассивный доход, один миллион рублей в месяц, например, поэтому всегда в этой технологии есть история, связанная с мультипликаторами, и опять же, подушка нужна для того, чтобы сглаживать вот эту историю, связанную с форс-мажорами с личными, с семейными, увольнения, закрытие бизнеса, еще что-то для того, чтобы тебе не пришлось продавать активы. Потому что хуже всего, когда ты инвестируешь на все, соответственно, купил, накупил активов, они на дне, тут случился форс-мажор, тебе приходится их продавать. Это на самом деле самое болезненное, потому что ну, это хуже всего, поэтому подушка безопасности, она нужна. Если тебе такое видео оказалось полезным, ставь лайк, естественно, подписывайся на канал, ставь колокольчик для того, чтобы не пропустить наши новые видео и не забудь написать в комментариях, какая тема или какая мысль тебе казалась наиболее полезной, это первое. А второе, что бы ты хотел, чтобы мы разобрали в следующих видео из того, о чем мы говорили сегодня. С вами был Андрей Меркулов, увидимся в территории инвестирования в клубе.